Сегодня с пастором Джозефом Принцем. Приготовьтесь к избавлению. Вы будете царствовать в жизни. Вредные привычки, зависимости, чтобы вас не связывало, вы будете царствовать над этим. Почему поэтому стиху не проповедуют так, как должно? Я покажу вам этот стих. Если бы я показал вам его сразу, вы бы сказали, по этому стиху нужно проповедовать чаще. Очевидно, что этот стих открывает секрет победы. В Римлянам 6,14 Библия говорит нам, «Грех не должен над вами господствовать, ибо...» Ибо это причина. Нам называют причину. «Ибо вы не под законом, но под благодатью». Как вообще можно говорить, что проповедуя о благодати, мы побуждаем людей идти и грешить? Удивительно, что люди, которые ищут свободы от греха, свободы, от зависимостей. Свободы от вредных привычек пытаются обрести ее своими силами, стараясь соблюдать закон и свод правил. Писание говорит, если вы под благодатью, грех не должен над вами господствовать. Дьявол так боится этого послания. В большинстве церквей думают так. Чем больше учить о десяти заповедях, тем более святыми станут эти люди. Это логично. Однако Библия говорит иначе. Библия говорит, в 1 Коринфянам 15:56: 56, «Жало же смерти – грех». Бог не задумывал, что человек будет стареть, увядать, страдать от болезни, а затем умирать. Что принесло смерть? Грех. Что дает силу греху? Закон. Вот это да. Об этом не так часто проповедуют. Слово «сила» по-гречески «дунамис», что означает «динамит». Динамит и сила греха — это закон. Каждый, кто проповедует, что мы не под законом, но под благодатью, проповедует свободу от силы греха. Свобода от силы греха не означает, что он не имеет власти. Но когда вы не под законом, вы под благодатью. Давайте откроем седьмую главу римлянам. В ней апостол Павел называет причину. Опять же, в римлянам 6.14 сказано, «Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью». Это 6 глава. Вам кажется, что Павел все объяснил? Однако он решил, что этот стих заслуживает еще целой главы пояснений. В следующей, седьмой главе, которую мы сейчас откроем, Павел раскрывает истины этого стиха. Смотрите, какую иллюстрацию он использует. «Разве вы не знаете, братья, ибо, говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив? Замужняя женщина привязана законом к живому мужу, а если умрет муж, она освобождается от закона замужества». Согласны? Надеюсь, все согласны со мной. Закон имеет власть над женщиной. Пока она замужем за одним человеком, она не может завести отношений с кем-то другим. Что будет, если она так сделает? Следующий стих. Посему, если при живом муже выйдет за другого, если она выйдет замуж за другого, пока ее муж еще жив, она называется «прелюбодейцею». Не слишком глубокие истины для воскресного утра. Это всем понятно. Апостол Павел приводит такое сравнение с Святым Духом. Если же умрет муж, она свободна от закона. Она может выйти замуж после смерти мужа, при условии, что она не помогла ему умереть. Итак, ее муж умер, и она свободна от закона, верно? и не будет прелюбодейцею, выйдя за другого мужа. Пока что все понятно? Теперь я расскажу вам, во что верили иудеи. Бог дал им 10 заповедей. Когда Бог дал еврейскому народу закон на горе Синай, он заключил брак с этим народом. Гора Синай стала хупой, свадебным шатром. Бог соединился с этим народом. Условиями этого союза стали 10 заповедей. Бог сказал, вы выполняете свои обязательства. Я свои. Если вы их не выполняете, я не выполняю свои. Эта женщина представляет всех нас. Мы замужем за мистером законом. Мистер закон совершенный. В этом и проблема. Он не может притронуться к вам, иначе он сквернится. Если я склонюсь, я перестану быть непреклонным. Закон должен быть непреклонным. Закон должен быть совершенным, несгибаемым и непреклонным. Женщина, мой омлет должен быть идеальным каждое утро. Мой чай или кофе должны быть не слишком горячими и не обжигать язык. Все должно быть идеально, иначе ты умрешь. То есть вы не сможете не соблюдать закон без последствий. Если вы не выполните всего, что сказано в законе, на вас придет осуждение. Если вы находитесь под законом, вы не можете избежать суда и обвинения. Библия говорит в послании Иакова, кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. И Если вы под законом, вы должны соблюдать его безукоризненно. И вот она, замужем за мистером законом. Какая ужасная жизнь. С ним все в порядке, поймите правильно, мистер закон совершенный. И вот однажды она поет грустную песню, сидя под деревом. А другой парень... Простите, я смотрел слишком много индийских фильмов. Другой парень проезжает мимо. Он слышит эту песню. В любом случае, вы знаете, как бывает в фильмах. Я смотрел их в молодости, и вот они влюбляются. Но она замужем. Новый возлюбленный тоже совершенен, не менее совершенен, чем данный им закон, и она влюбляется в него. Он идеален, и главное, все, что он от нее требует, он делает для нее. Он идеально готовит и угощает ее. Он идеально готовит ей напитки. Все, что он для нее делает, идеально. Она хочет выйти за него замуж, но, сделав это, она станет прелюбодейкой, независимо от ее песен. Это прелюбодеяние? Да, это прелюбодеяние. Так что же происходит? Мистер Закон не может умереть. Божьи заповеди вечны. Бог вечен, и его требования никогда не меняются. Тогда что? Просто представьте на секунду логику Павла. А что, если женщина умрет? Просто представьте, что женщина умрет. Она может умереть, а затем воскреснуть. Станет ли она свободной от мужа? Как... Она умрет. Одна из целей смерти на Христе не только забрать грехи всего мира, но и обеспечить ту смерть, благодаря которой мы будем свободны от закона и сможем заключить завет с Иисусом, нашим совершенным Господом. Сегодня Он в нас, и Его требований не стало меньше. Его святость совершенна. Но суть вот в чем. Теперь... Все делаем уже не мы. Мы покоимся в нем, а он делает. Она просто полагается на него. Закон говорил, не касайся нечистого, иначе тоже станешь нечистым. Когда миру была явлена благодать, к Иисусу подошел прокаженный и сказал, если хочешь, можешь меня очистить. Если в те времена Равин касался прокаженного, он считался нечистым. Ему нужно было пройти обряд очищения в храме, однако Иисус не был обычным раввином, верно? Закон диктовал, не трогай, не подходи, не касайся. Благодать всегда активна. Она действует среди грешников, сохраняя при этом святость и чистоту. Иисус коснулся прокаженного, и тот принял то, что было у Господа. Прокаженный был очищен. Иисус здоров. Он коснулся прокаженного, и тот очистился. Другими словами, под законом грех заразен. Под благодатью жизнь и здоровье столь же заразны. Мы подводим своих людей под закон. Неудивительно, что они болеют, что они в депрессии и что они в зависимостях. Итак, Библия говорит, «Если же умрет муж, она свободна от закона». Мы знаем, что ее муж мистер закон, и он не может умереть. Что же тогда? Следующий стих, «Так и вы, братья мои». Павел уже не описывает иллюстрацию, а переходит к сути, умер ли для закона телом Христовым. «Если ваш муж, мистер Закон, не может умереть, вы можете умереть. Иисус обеспечил эту смерть на кресте ради всех нас». Вы умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому воскресшему из мертвых, да приносим плод Господу. Когда эта женщина была замужем за мистером Законом, у них не было детей. Почему? У них не было близости. Он не хотел прикасаться к ней, потому что она нечиста. И вот, вот что удивительно. Иисус подошел к нам очень близко. Каждый, кто касался Его, каждый одержимый, каждый нечистый, каждый принимал благодать. На земле Иисус, закрыв свою небесную славу, ходил среди бедных, нуждающихся угнетенных, отверженных, презираемых всеми отбросов общества, блудниц и сборщиков налогов и исцелял их, восстанавливал их и благословлял. Мы в завете с тем Иисусом, который ходил по земле. Мы в завете с Иисусом, воскрешенным из мертвых. Знаете, что это значит? Он тот, кто имеет всю власть, славу и силу. Вот с кем мы теперь в завете. Если вы были бедны, вы уже не бедны. Если вы были слабы, вы уже не слабы. Но помните, сами по себе мы слабы. Однако теперь мы в завете. К примеру, когда моя жена идет за покупками, она ходит не своей силой, она идет со властью моего имени. Все зависит от того... «Сколько власти есть в моем имени и сколько у меня богатств?» Как думаете, сколько богатств у Иисуса? Когда вы молитесь за людей во имя Иисуса, это уже не вы. Неважно, насколько вы сильны и помазаны, молитесь ли вы по семь часов в день и постились ли прошлой ночью, но дело не в вас, а в нем. Это власть нашего хедатая. Итак, эта женщина прообраз нас с вами. Ибо когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные законом действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти. Многие не понимают, что те, кто проповедует закон, антинамисты. Нет, нет, я за закон по той причине, ради которой Бог дал закон. Антинамисты это те, кто против номаса по греческий закон это противники закона. Другими словами, они не проповедуют истину, если Бог дал закон не для того, чтобы осветить. Или оправдать людей, нужно проповедовать так, как сказал Бог. Тогда вы не будете антинамистом. Но если вы говорите, что можно соблюдать закон, вы подлинный антинамист. Вы не проповедуете о том, ради чего Бог дал закон. Бог дал закон, чтобы показать ограниченность человека. Обратите внимание, что обнаруживало греховные страсти, когда вы жили воплоти. Даже сегодня. Любой из вас может впасть при или другой грех, когда вы перестали смотреть на нашего мужа, когда перестали проводить с ним время, вы способны согрешить. Плоть остается плотью, Иисус вернется для восхищения. Мы будем избавлены от плоти и получим новые прославленные тела. Плоть это не тело, а греховный принцип тела. Вы новое творение, однако плоть остается с вами. Так что же обнаруживала греховные страсти нашей плоти? Их обнаруживал закон. В результате мы приносим плоды смерти. Четвертый стих. Да приносим плод Богу. Здесь приносить плоды смерти. Ваша плоть хочет, чтобы закон ее обнаруживал. Представьте стакан воды с частицами грязи. Если оставить этот стакан на час на улице, частицы осядут, и вода будет казаться чистой. Они осели на вашу плоть, они там. Бог дал закон. Эта серебряная ложка перемешивает воду. В ложке нет ничего плохого. Но когда эта ложка мешает воду, все частицы всплывают. Вы можете сказать, что ложка заносит грязь. Ложка не заносит грязь, она уже там. Ложка закон обнаруживает ее. Вот о чем говорит этот стих. Вы внимательно слушаете? Следующий стих. «Но ныне умершие для закона, которым были связаны, мы освободились от него». Что значит «освободились»? Это значит «освободились». Мы освободились от закона, но, пастор Принц, закон — это не 10 заповедей. Смотрите на контекст, он предельно ясен. Давайте прочтем седьмой стих. Что же скажем? Неужели от закона грех? Никак. Разве ложка — это грех? С ложкой все отлично, но ложка и плотские страсти не уживаются. Здесь сказано, но я не иначе узнал грех, как посредством закона. Какого закона? Церемониального? Ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил, не пожелай. Павел говорит, «Меня обличила заповедь о похоти». Контекст говорит, «Ясно, мы освободились от закона. Это не церемониальный закон, это десять заповедей. Значит ли это, что сегодня мы можем совершать прелюбодеяние или лгать, к примеру, в своих обещаниях?» «Нет, мы освободились от закона, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не повед хай букве. Я покажу вам, что это значит. Мы освободились от закона, чтобы поступать по духу. Мне нравится расширенный перевод, где сказано, «Теперь мы служим и повинуемся не устаревшему своду записанных правил, но повинуемся побуждениям духа в обновленной жизни». Другими словами, мы свободны от закона не для того, чтобы ничего не делать или бунтовать. Мы освободились от закона через смерть Христа, чтобы повиноваться Духу Святому, вы либо водимы законом, либо водимы Духом. И то, и другое невозможно. Если вы быстро едете, Дух подсказывает сброй скорость, При притормози. Слушайте голос Духа. Когда мы свободны от закона, Дух активизируется. Когда вы под законом, вы говорите, мне не нужен Дух Святой, я исполняю закон. Вы свободны от закона, чтобы повиноваться Духу. Вы понимаете это? Прочтем седьмой стих. Что же скажем? Неужели от закона грех? Никак. Восьмой стих. Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание. А дальше просто потрясающие слова. Не знаю, почему об этом так мало проповедуют. Ибо без закона грех мертв. Мы во всем должны быть водимы духом. Что мешает потоку духа? Закон, и вы не можете быть замужем за ними обоими, Христос в вас. Вы не можете быть замужем за мистером Законом, я смогу исполнить закон, я смогу. Но, потерпев неудачу, бежать к Иисусу. Прости меня, Господь, я не смог, а затем, укрепившись вновь, мистер Закон. Это прелюбодеяние, это духовное прелюбодеяние. Сейчас вы в завете только с Иисусом, а не с законом. Мы близимся к завершению. «Я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, то грех ожил, а я умер». Бесы заучивают этот стих. Здесь ясно сказано, когда пришла заповедь, грех ожил. На стенах коридоров штаба сатаны написано, как оживить грех. Принести заповедь. Дьявол не приходит к вам со словами Прелюбодеяние это нормально. Обычное дело в порядке вещей. Нет. Он приходит и говорит: не совершайте прелюбодеяния, не совершай прелюбодеяния. Чем больше вы об этом думаете, тем больше вас будет бушевать страсти. Это не жизнь в покое. Жизнь христианина это жизнь в покое в то время, пока действует Бог. Даже не думайте, что жизнь покоя – это жизнь лентяев. Никто не находился в покое так, как Иисус. Он всегда был спокоен и всегда оказывался в нужном месте и в нужное время». У него было время пойти к дочери Иаира. У него было время поговорить с женой, которая была исцелена. В любом месте он всегда находил время. Он жил в ритме благодати. Он всегда был в покое. Однако никто не совершил больше, чем Иисус Христос. Жизнь христианина — это жизнь в покое. Покой означает, что Бог действует. Когда вы трудитесь, Он отдыхает. Когда в покое, Он действует. «Заповедь, данная для жизни, послужила мне к смерти». Следующий стих. «Потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею». В ложке нет ничего плохого. Нет ничего плохого в законе. Закон свят, но не способен сделать вас святыми. Заповедь праведна, но не способна вас оправдать. Она добра, но вас добрыми сделать не может. И так до бесконечности. Итак, неужели добрая сделалась мне смертоносным? Никак. Ложка не приносит грязь. Нет, она выявляет грязь. Но грех, оказывающийся грехом, потому что посредством доброго причиняет не смерть, так что грех становится крайне грешен посредством заповеди. Это объясняет, почему в церкви некоторые люди не совершали каких-то грехов до своего спасения. Что произошло? Они слушали то, что побудило их посмотреть на себя, сфокусироваться на себе. Друзья, дело совсем не в нас, дело во Христе. Аминь. Склоните свои головы и закройте глаза. Те, кто нас смотрит, сделайте так же ненадолго. Помните, есть Спаситель, который возлюбил вас. Он воскрес из мертвых ради вас, чтобы вы заключили брак с Ним. Что такое брак? Это единение. Все кем Он является, и все, что Он имеет, это то, кем теперь вы являетесь и имеете. На кресте Он взял то, что у вас было. Он забрал ваш грех и дал вам то, что было у Него, Его праведность. На кресте Он забрал вашу депрессию, наше осуждение и вину, и дал вам свой мир. Он дал вам свой покой. На кресте Он понес ваши болезни и дал вам свое здоровье. На кресте Он кричал «Мой Бог! Мой Бог! Хотя Бог его отец! Мой Бог! Почему ты оставил меня?» Сегодня мы с вами можем сказать «Отец мой, почему ты так благословил меня?» Это любовь, друзья. Это благодать. Сегодня наш заблудший погибающий мир по-прежнему думает, что христианство — это религия. Нет, это не религия. Это не соблюдение закона. Это не попытки достичь Бога. Это инициатива Бога. Он с любовью пришел к человеку, когда тот еще блуждал во тьме. Он отдал Своего Сына, который умер вместо нас. Склоните головы и закройте глаза. Я говорю всем, кто слышит меня, Бог обращается к вам со словами. Примирись, вернись домой, вернись к моей любви, вернись в мои объятия. Живи, полагаясь на меня, живи жизнью покоя, а я сделаю все остальное. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Если это о вас, помолитесь сейчас вместе со мной от всего своего сердца. Отец Небесный, я верю, что Иисус Христос, Сын Божий, Отец, Ты послал Его на крест для божественного обмена ради меня». Он умер моей смертью. Он был осужден вместо меня. Он понес мое осуждение и все мои беззакония, грехи и проступки, прошлые, настоящие и будущие были прощены на кресте. На третий день Ты воскресил Иисуса из мертвых знак того, что Ты принял все, что совершил Христос. Иисус Христос, мой Господь. Спасибо, Отец. Несомненно, я обильно благословлен. Я обрел благословение, и Твою... Сегодня с пастором Джозефом Принцем. Сегодня я хочу очень быстро рассмотреть историю Иова. Я ссылался на Иова в последних проповедях, а теперь хочу просто сфокусироваться на личности Иова. Я знаю, что делился многими из этих выводов в своих проповедях. Как вы видите, мне нравится история Иова. Мне нравятся ее истины. Мне не нравится то, что с ним произошло, но нравятся истины, которые Бог открывает в этой книге. Вы готовы? Давайте вместе откроем первую главу. «Был человек в земле, Уц, имя его Иов. И был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен и удалялся от зла. И родились у него семь сыновей и три дочери». Прежде чем мы начнем изучать эту историю, вам нужно увидеть характеристику, которую Дух Святой дает Иову. Когда вы читаете о его страданиях, вы понимаете, что страдает отнюдь неплохой человек. Это непорочный и справедливый человек, который боится Бога и удаляется от зла. Мы говорим о человеке, которого в нынешних обстоятельствах можно назвать верующим. Это человек, которого Бог назвал праведным, благодаря крови Его Сына Иисуса. Это человек, которого Бог называет сыном или дочерью. Порой события в вашей жизни заставляют вас недоумевать, что происходит аминь тут же звучат голоса это случилось с тобой из-за твоего греха это случилось из-за нынешнего или прошлого греха правда ли это мы узнаем истину которую хочет нам показать бог для начала запомните что иов был человеком о котором бог говорил лично когда пришел сатана бог сказал ему ты видел моего раба этот человек который боится меня и и ненавидит зло. Он непорочен и справедлив. Сам Бог описывает Иова. То же самое Бог говорит о нас с вами сегодня. Мы справедливы, непорочны, совершенны во Христе. Не в самих себе, но во Христе. Аминь. Так Бог говорит о нас. Но дело вот в чем. То, что вы совершенны, непорочны и справедливы, не значит что в вас нет горького корня. Вы понимаете, самый главный корень, который Бог хочет убрать из нас и потому позволяет определенным событиям происходить в нашей жизни, это корень самоправедности. Виноваты все, кроме меня. Это вина пастора. Это вина этого человека, но не моя. Или это вина моих родителей. Это вина моих родственников. Это вина правительства. Это Признак самоправедности. Многие люди, подобно Иову, не считают себя самоправедными. Но, уверяю вас, корнем всех его проблем была самоправедность. Сатана все усугубил. Вы знаете, что я проповедник слова веры. Некоторые люди не верят, что Богу есть с чем работать. Я верю, что есть. Что значит работать? Воспитывать. Бог, как отец, воспитывает своих детей. Бог не воспитывает посредством автокатастрофы или болезней. Какой добрый отец будет воспитывать таким образом? Я верю, что Бог допустил определенные события, конечно же, с ограничениями, чтобы убрать корень самоправедности из Иова. Но то, что Он позволил, дьяволу было крайностью. Вот почему я заверяю вас, что многие из девятимесячного испытания Иова с вами не случится. Но Бог будет воспитывать, потому что любит вас. Он будет устранять самоправедность. Не забывайте, что Иов говорил. Он говорил, «Нет между нами посредника» своего рода юриста, который положил бы руку свою на обоих нас. У Иова не было посредника, а у нас с вами есть его имя Иисус. Аминь. Аминь. Что ж, вернемся к Иову. В его жизни одна за другой произошли трагедии, и вот он, покрытый проказой, расчесывает свои язвы черепком. К нему пришли три друга, это были искренние друзья, не из тех, кто приходит досаждать. Они не планировали приносить неприятности, они пришли утешить Иова, однако позже он назвал их «горе-утешителями». Они хорошо начали, но плохо закончили. В конце Бог даже попросил Иова помолиться за них и принести за них все сожжения. Тем не менее, они были искренними друзьями, которые пришли утешить Иова. Они пришли и окружили своего друга. Мы даже знаем их имена. Элифас был лидером, поэтому его нужно назвать первым. Второго звали Вилдат, а третьего Сафар. Взгляните на аргументы Элифаза. Вспомни же, погибал ли кто невинный и где праведные бывали искореняемы. Тем самым он говорит, «Эй, Иов, разве невинные люди погибают?» Для Иова это действительно не шуточный удар под дых. Элифаз продолжает, «Как я видал». «Как я видал». Пометьте себе, Элифаз приводит аргументы из своего опыта. Он говорит, «Как я видал, то отворившие нечестие и сеявшие зло пожинают его, от дуновения Божия погибают, и от духа гнева его исчезают. Пока Иов весь дрожит, переживает и пытается отдышаться, Элифа заявляет, «Иов погибают неленивые люди, он практически бьет на повал». Затем пришел Вилдат. Свои аргументы Вилдат брал не из опыта. Давайте посмотрим, как они звучали. Ибо спроси у прежних родов и вникни в наблюдение. «Отцов их». Этот «друг» ссылается на прежние поколения и наблюдение отцов. Он аргументирует традициями. Его аргумент это традиции. «А мы вчерашние и ничего не знаем, потому что наши дни на земле тень». «Вот они научат тебя, скажут тебе, от сердца своего произнесут слова, поднимается ли тростник без влаги». Тем самым, Вилдат говорит, «Иов, нет влаги, нет тростника».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 поднимешь незапятнанное лице твое и будешь тверд и не будешь бояться это правда эти слова правда но они неверно использованы когда вы неверно применяете кому-то отрывок из писания вы только усугубляете ситуацию у сафара правильные аргументы прочтем чуть ниже забудешь горе свое твоя жизнь станет светлее сейчас она очень мрачна если ты удалишь от себя грех твоя жизнь станет светлее такое законническое учение очень популярно когда кто-то страдает, к нему приходят и говорят, «В твою жизнь пришла тьма. В твоей жизни есть грех». Так всегда звучит первая реакция. Знаете, что сделал Иов? Он рассердился. Вам нужно записать 29 глава. Прочтите 29 главу. У меня нет времени ее зачитывать, это очень длинная глава. Но, уверяю вас, человек никогда не говорил о себе больше, чем Иов в 29 главе. Прочтите ее. Он рассказывает о себе. Знаете, сколько раз он упоминает себя? Больше сорока раз за одну главу. Там очень много слов «я». Я не утверждаю, что он лукавил. Он и правда был добр к бедным и помогал пожилым. Однако к 30 главе рассказа Иов звучит слегка в обиженном тоне. С 30 по 33-ю главу Иов очень обижен даже винит Бога. Он говорит, когда я входил в комнату, все молодые люди вставали. А теперь я стал для них посмешищем. Я не согласился бы поместить их отцов даже рядом с моими собаками. Вы слышали это? Здесь уже звучит обида. Суть вот в чем. Когда вы спорите или проповедуете по собственному опыту, традициям или законам, помните эффект будет обязательно противоположным люди станут еще более само, самоправедными посмотрите на некоторые ответы иова его друзьям и отвечал иов и сказал Слышал я много такого. Жалкие утешители все вы. Он прав. Будет ли конец ветренным словам?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 Остается. Он сказал, действительно, если же вы хотите повеличаться надо мною и упрекнуть меня позором моим, то знаете, что Бог не споверг меня. Церковь, знаете, что я вам скажу? Его проблема был не Бог, а Сатана. Посмотрите сюда, я кое-что расскажу вам о натуре человека. Пусть не вашей, а вашего соседа, вашего ближнего. Что в нас не так, что мы скорее обвиним Бога, чем самих себя? Мы скорее оправдаем себя и обвиним Бога. Другими словами, у меня есть причина. А какие проблемы у Бога? Пока трое друзей разговаривали, рядом был молодой человек. Мы вновь говорим о молодом пророке по имени Елеуй. Сначала он молчал и слушал аргументы Иова. Этот молодой человек рассердился на Иова, поскольку тот оправдывал себя и обвинял Бога. Затем он обратился к трем друзьям со словами «Никто из вас не сказал то, что помогло бы Иову». Я должен показать вам, что сказал Елеуй о посланнике Бога». «Если есть у него ангел-наставник, один из тысячи». В предыдущих стихах Иов уже лежал на своей постели и страдал. Его кости торчали из кожи. Он был на грани смерти. И вот Елуй говорит об этом человеке. «Если есть у него ангел-наставник, один из тысячи, чтобы показать человеку прямой путь его». Не собственный путь, но путь Божий. Если вы идете к человеку, который страдает, не говорите ему, что он сделал не так или чего он не сделал. Дело не в нем. Дело в Господе Иисусе. Аминь. Он посланник Бога, и он расскажет человеку не о нем самом, но о Божьей праведности и мудрости, которые даются человеку как дар. Этот посредник приходит показать человеку, Прямой путь его. Бог умилосердится над ним и скажет «Освободи его от могилы». Я нашел, «Я нашел умилостивление». «Я нашел умилостивление». «Я нашел умилостивление». В переводе с иврита это слово означает «искупление». Знаете, почему Бог может остаться праведным, исцелив грешника? Потому что Бог нашел умилостивление». Это цена за ваше здоровье, за вашу жизнь, за прекрасный брак, за благословенных детей и за переживания небес на земле. Это не значит, что все будет безоблачно. Вы будете гонимы за имя Иисуса. Единственные страдания, которые обещает нам Библия, это страдания гонений. Однако у вас есть прекрасные Божьи благословения, потому что Бог нашел умилостивление. Он нашел умилостивление. Я уже говорил вам, что и офф был настолько болен, что его кости торчали наружу. Этот человек лежал при смерти, страдая от боли, и его кости торчали из кожи. Кто придет и расскажет ему о Божьей праведности? Бог нашел умилостивление и говорит, освободи его от могилы. Тогда тело его сделается свежее, нежели в молодости он возвратится к дням юности своей. Да будет нам по слову Твоему, Отец, во имя Иисуса, я я стою на этом. Аллилуйя! Во имя Иисуса! А вы готовы провозглашать это? Когда Елиуй закончил, стал говорить Бог, Господь отвечал Иову из бури и сказал: кто сей, омрачающий, приведение словами без смысла? Припаяшь ныне чрезла твои, как муж, я буду спрашивать тебя, и ты объясняй мне, где ты был, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь, кто положил меру ей, если знаешь. Конечно, Иов не знал. Или кто протягивал по ней верфь? Как бы мне хотелось зачитать все аргументы Бога? Знаете, как спорил Бог? Он не рассказывал, какой Иов плохой. Бог рассказывал о величии и превосходстве его великолепного творения. Кто подобен Богу? Его мудрость совершена. Его сострадание не иссякает. Бог спросил Иова, «Ты готов обвинить меня?» Вот как он это сказал. «Ты хочешь не спровергнуть суд мой, обвинить меня, чтобы оправдать себя?» Сегодня, если Библия осуждает поведение каких-то людей, они показывают на нее и заявляют, что она устарела. Они скорее обвинят Бога и оправдают себя, заявив, что Библия... Ошибается. Нет, это они ошибаются. Друзья, Библия будет жить и после вас. Просто помните, что однажды мы сделаем последний вдох. И не обязательно из-за болезни. Если Иисус задержится, мы все сделаем свой последний вдох. Реальная жизнь – это та жизнь, которая ждет нас после... Этой жизни, эта жизнь, временно, все ваши достижения превратятся в ничто. Самое лучшее в этой жизни знать его. Бог любит нас. Он очень сострадателен. Итак, Бог говорил с Овом из Бури, затем Он завел в разговор о Левиафане и Бегемоте. Ученые пытались узнать, что это за существа. На самом деле это символы дьявола. Бог говорит Иоову, если ты будешь говорить о своей праведности, ты ничем не лучше дьявола. Он уже давно ходит вокруг, но ты ничем не лучше. Однако помни, со мной дьявол тебе не страшен. Придя, Бог показал Иову свою славу и свое величие, явленное в его творении. И вот, как звучит ответ Иова Господу. «Знаю»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 Мы узнаем о Боге то, что проповедуют другие люди. Но, проходя испытания, мы познаем Бога. Мы узнаем, насколько Он добр и сострадателен. Он для нас не проблема. Он наш ответ. Затем Иов говорит, «Теперь же мои глаза видят тебя». Он получил откровение, что Бог благ и силен, силен и мягок сердцем. Иов говорит, «Теперь же мои глаза видят тебя, поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». Знаете, что это значит? Что он осудил сам себя. Я говорю не о таком осуждении «я так рассеян», «я всякой, «я не так умен», «я не так уж хорошо выгляжу», «я не такой сильный», «не такой образованный». Перестаньте! Такое осуждение убивает. Вы когда-нибудь говорили перед Богом, держа в руках своего ребенка «Господь, у меня ничего не было». Все, что у меня есть, от тебя. Вы размышляли так? Вы скажете, это мелочи, но даже такие мелочи демонстрируют вашу благодарность Богу и Его благодати. Знаете, что делает Бог, видя такое отношение? Давайте прочтем окончание этой истории в 42 главе. «И возвратил Господь потерю Иова, когда он помолился за друзей своих, и дал Господь Иову вдвое больше того, что он имел прежде». Другими словами, после всех этих событий Бог сказал трем друзьям Иова, «Вы говорили Иову обо мне неправильно». Прежде, чем я что-нибудь с вами сделаю, вам нужно принести все сожжение Иову и позволить ему помочь молиться за вас. Элифас, Сафар и Вилдат, поспешно принесли все сожжения Иову, и тот помолился за своих друзей. Помните, на тех, кто нес правильное учение или на предыдущих лидеров деноминации не нужно обижаться. Нужно молиться за них. В какой момент Бог повернул жизнь Иова вспять? Когда Господь восстановил утраченное? Когда Иов помолился за своих друзей? Господь восстановил все утраченное Иовом, когда когда тот помолился за своих друзей. Пока вы ждете лечения, молитесь за других людей. Не думайте о себе, молитесь за исцеление других людей. Бог меняет жизни людей, когда они молятся за окружающих. Бог молится за людей. Дал Господь Иову вдвое больше того, что он имел прежде. Читаем дальше. И благословил Бог последние дни Иова более, нежели прежние. У него было 14 тысяч мелкого скота. Что мы видели в начале? 7 тысяч мелкого скота, 6 тысяч верблюдов. В начале их было три тысячи тысяча парвалов, и в начале их было пятьсот и тысяча ослиц, их было тоже пятьсот. Все удвоилось, и было у него семь сыновей и три дочери. Бог благословил не только количественно, но и качественно. У него родилось три дочери, Эмима, Кассия и Гапух прочтем чуть ниже, и не было на всей земле таких прекрасных женщин, как дочери Джозефа. Простите, Иова и дал им отец их наследство между братьями их. После того Иоов жил 140 лет и видел сыновей своих и сыновей сыновних до четвертого рода. Дальше Библия говорит о конечном результате. Господь очень сострадателен. И умер Иов в старости, насыщенной днями. Некоторые люди к старости видят много зла, и Ов же умер насыщенный днями. Друзья, если вы проходите испытание, оно закончится. Почему мы не сводим с собой счеты? Многие из событий жизни Иова с нами не произойдут, потому что у нас есть Иисус. Испытание выявляет нашу саму праведность, чтобы мы могли от Нее избавиться силой Духа Святого. У меня есть предложение, чтобы не проходить весь процесс. Перейдите сразу к 42 главе и скажите, «Господь, ты прав, а я заблуждался. Ты моя праведность, а я каюсь. Я посыпаю голову пеплом. Все, что ты говоришь правильно, все, что я есть от тебя, все, что у меня есть от тебя». Не затягивайте этот процесс, пожалуйста. Прославьте Иисуса, церковь. Аминь. Прославьте Иисуса.